Заповедник Столбы находится в Красноярском крае, это излюбленное место туристов и путешественников. На Столбах можно прогуляться, полазать по скалам, но здесь ежедневно травмируются люди. О самых трагических случаях мы сегодня расскажем. Она сорвалась со скалы и разбилась насмерть. Десятиклассница погибла в заповеднике Столбы. Почему спасатели приехали только спустя полчаса и мог ли кто-то предотвратить гибель? От... Заповедник Столбы. 27 школьников в сопровождении учителя и мамы одного из учеников на вершине второго столба. Девушка прыгает с камня на камень, подскальзывается и летит вниз с 25 метров. Это высота девятого этажа. Медики уже помощи ей не смогли оказать, она уже к их приезду была мертва. Можно было обойти эту скалу по более безопасному маршруту, но она, пытаясь сократить дорогу, перепрыгнула с одного отрога на другой. Это был прыжок не ради селфи, а попытка сократить путь. Тело девушки поднимались спасатели, добирались к ребенку полчаса, шли пешком. Перебыли его любимой скалой. В трагический день он встал раньше, чем обычно. Была запланирована фотосъемка. Перья можно снимать только утром, потом солнце уходит. Владимир в своей привычной манере, как будто играя, взбежал наверх. Фотограф наблюдал за ним через объектив фотокамеры. Он только услышал, как под ногой зашуршала сиенитовая крошка. Легендарный скалолаз Володи Теплых сорвался. Мужчину искали в заповеднике с ночи 4 октября, когда в полицию обратилась его жена. По ее словам, муж всегда предупреждал, если задерживался, а сейчас он не отвечает на звонки. Выехавшие на место происшествия спасатели обнаружили 55-летнего мужчину около второго столба. Он лежал на камнях под ходом свобода. Видимо, произошло это поздно вечером или даже ночью. Потому что его никто не видел. Его сын, бывший с нами, рассказал, что отец достаточно часто лазил, но никогда не пытался делать это в сложных местах, пояснил один из спасателей. Мужчина сорвался с полки, находящийся как раз под словом Свобода. Его рюкзак, который он снял при прохождении сложного участка, так и лежал на полке. По словам спасателей, он был в калышах, предназначенных для лазания. Но не учел того, что ход достаточно сложный, а камни мокрые. Гибель наступила, скорее всего, мгновенно, так как полученные травмы пришлись в основном на позвоночник и шею.